Всем привет в Солнечной Калифорнии, сегодня наконец-то солнце, до этого были дожди. Сегодня я хотел рассказать, как арендовать машину в компании Lyft, чтобы вам не покупать свою машину, не брать кредит и так далее. Вам нужно найти офис gets прийти туда и сказать, что вы хотите арендовать машину. В принципе, если английского нет, просто воспользуйтесь переводчиком, перейдите с помощью переводчика, также с помощью переводчика переведите статью. А, придите, скажите, что вам нужно арендовать машину. Если у вас нет английского, просите просто какого-нибудь приятеля с вами сходить, который объяснит, что, что вам нужно, да и зачем. А, что еще? Приходите туда, говорите, что нужна машина. А, вам все расскажут, покажут сколько будет стоить. На данный момент она стоит в районе 250 долларов в неделю. А, это со всеми ФИ, совсем вместе. А, что еще? Масло, они, коло, ну, как бы все, колодки, масло, там, любой сервис, они сами все делают. Вот сейчас я, например, хожу здесь по какому-то району непонятному. Я отдал свою машину, отдал машину свою, а, заменить масло. И он сказал, типа, 20 минут займет. Хотя в предыдущий сервис я приходил, мне сказали, ну, сделали, типа, appointment на сегодня. Ну, запись сделали. И сказали, что, типа, это займет 2 часа. Ну, замена масла. И, типа, можно только сегодня в 12. Но я просто сегодня решил приехать поближе к своему дому, чтобы не ехать куда-то далеко и 2 часа просто не слоняться. Здесь, в принципе, получилось так, что нужно ждать 20 минут. Так что вот так, они все вам сделают, а, все обслужат, как бы всю машину, и, как сказать, так что вот так, так что по поводу ремонта не переживайте, а, по поводу страховки, вам дадут страховку от лифта, она будет покрывать, будет покрывать вас... Вам нужно будет, часто сумма вроде изменилась до полторы тысячи Если вы машину типа ударите, то вам нужно будет отдать полторы тысячи и вам ее будут ремонтировать Когда получаете машину, смотрит на ее на царапины Желательно посмотрите хорошо на царапины, на, как на какие-то косяки машины Посмотрите, салон ли чистый, не чистый Желательно забирать в утреннее время как я сделал это в ночное, там половину царапин не видно так что и сдавать я буду тоже в ночное время, чтобы этих царапин, которые не было видно, чтобы их и не было видно. Так что... Все. А, платите 250 долларов в неделю, но у лифта есть такие бонусы за... Типа кэшбэки, я не знаю, реворды. За этот самый, за то, что вы делаете много поездок. А, в первую неделю это было 100... Сколько-то... 105 долларов за что-то 70 поездок вроде мне вернули 105 долларов а на этой неделе обещают вернуть 185 долларов за 130 поездок в принципе 130 поездок мне трудно сделать, если вы реально собираетесь работать на этой машине поэтому можно вернуть, грубо говоря, думаю на следующей неделе будет еще больше а... еще больше будет ревордов, типа ну, вознаграждения за то, что я за то, что я работаю в лифте, как бы делаю много поездок. Я думаю, в следующем раз уже будет где-то 180 поездок, наверное, и вернут мне там 200 с чем-то долларов. Вообще изначально, как я читал, когда я брал машину, в аренду было написано 275 долларов, они должны вернуть за, за 185 поездок вроде бы. Поэтому, в принципе, так вот. Что еще хотел сказать поэтому не беспокойтесь по поводу если машина сломается вам дадут другую будете ездить на ней а это хороший вариант для тех у кого нет денег на машину или никто как я не хочет ездить на своей машине или как у меня также она сломалась а, поэтому как бы но ну, а, такой вариант что еще добавить Также они вам дадут эту, ну, такую, я не знаю, как называется, AMP или как-то так. Это такая штука, которая на, на, под стекло ставится, которая там а, переливается, грубо говоря, цветом, который выберет клиент, и, а, как его, ее дают как бы после 300 поездок. Но вам дадут сразу, потому что в принципе, но вам нужно будет ее вернуть, видите, если вы сделали бы 130, 300 поездок сами, то вы бы ее могли себе оставить. В принципе, я не знаю, о чем прикол в Так что вот так вот. Что еще? А, это аренда машины работает в Калифорнии. Насчет, насчет Нью-Йорка я, честно говоря, не знаю. А, тем более там сейчас запретили это все, закрыли, грубо говоря. А, получение номеров TLC. Вот. Если вам нужна простая аренда машины, то также можете пойти в любую фирму, которая арендует машины. Если вам нужна машина на повседневной основе, то не надо никому обращаться, там каким-то псевдоблогерам или еще каким-то людям, которые просто будут навариваться на вас. Можно просто сходить и взять какую-то простую машину, какую-то заднюю не за дорого, вообще там, там, 20 долларов в день, там, не знаю. И, по сути, ездить, как бы, и горе не знать. Вот так вот. Если вам нужна машина для ДНВ, вы также можете попросить своего друга с вами съесть, но ну, или также взять в аренду, но в любом случае вам придется кого-то с собой взять, чтобы вас отвез туда. Но я к тому, что просто, если вам нужна машина, в аренду можете также прийти. Некоторые компании даже дают с правами, которые заграничные, типа российские, белорусские, там, как бы, некоторые компании дают машины в рен с этими правами. А, что еще? Ну, наверное, все, что я хотел сказать по аренде машины. Если есть какие-то вопросы, я КамАЗ проеду. В таком неподходящем месте для съемки а вот так если у вас есть вопросы какие-то просто давайте их в инстаграме ссылка есть в описании канала или также можете писать комментарии кому интересна аренда машины по сути потому что кто хочет работать такси и больше никак не может зарабатывать тоже живет в америке то ему желательно приехать просто в калифорнию взять машину в аренду и Жить здесь, трудиться, там в Сан-Франциско, например, и, в принципе, зарабатывать деньги. И здесь погода другая, не то что в Нью-Йорке. И. Все наверное. Потому что в Нью-Йорке новые TLC не открывают. И там куча денег стоит, теперь набираете Чтобы купить у человека, у которого уже есть машина, или машину выкупить. Просто едете в другой штат, берете машину в аренду просто у лифта и катаетесь. Все, вот все проблемы, наверное, решены. Все тогда, всем удачи, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если вам интересно.